Про футбол, фитнес-мотивация, тренировки, фитоняшки, танцы на пилоне, девушка в спортзале, рукопашные бои или уникальные виды. Бывших спортсменов не бывает. Интересен спорт, ниша в YouTube-спорт очень прибыльная, а правильный выбор ниши – это гарантия того, что у вас будет постоянный и ежедневный доход с вашего канала.